Ну что, начали? 340, да? Так, точно? Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 29 ноября 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья, из Лохина. Значит, До новой исторической эпохи осталось 340 дней. Вот есть эфир? Есть эфир, да, конечно. А тогда что пишут, где бородатый человек? — Возможно, ждали не вас, например, <смех> другого, Деда Мороза. — Другого Бородатого, да, ну хорошо. Значит, вот вопрос у меня, э, странно так начнем, но ну, потому что он меня очень сильно мучает, вопрос к знатокам, да, к тем, кто, там может быть, гаишники, может быть, какие-то другие люди, которые занимаются транспортом э, на дороге, на Рязанской дороге, в общем, той дороге, которая идет через Пензу на Самару. По этой дороге огромное количество каких-то микроавтобусов снует, причем в основном они едут с этой почему-то стороны, и это киргизские микроавтобусы, праворульные, они что-то везут, а их останавливают гаишники. И, и, и там что-то очень крепко шманяют. Вот нам было ужасно интересно, что же, что же это такое. Мы вот туда-сюда, туда-сюда ездили, да, да. Туда -сюда, туда -сюда ездим, да и, и, и видели все это. Так, Мальцев, ты сегодня хотел убить Сергея и ребят. Я ничего не рассказывал. Я, я никого не хотел, я наоборот всех спас, мне кажется. Разве нет? Ну, Но... да. Ну, как да? Ну, да, ну, там была очень скользкая дорога, а мы ехали той дорогой, которую обычно не ездим по некоторым причинам, а там оказался Т-образный перекресток, про который мы не знали, ни одного знака, а дорога была идеальный лед. Т-образный перекресток заканчивался электрической будкой. Мне пришлось как бы неординарные меры включать, чтобы спастись, потому что, ну, да, это было страшно, я согласен. Хорошо сказал, Ну да, это ну ладно. Да. А? Это было очень страшно. Ну прекратите, это не очень страшно. Это... Ну, Гораздо да. страшнее оказаться в будке и быть тут же кремированным <свят> да. сразу же. Поэтому так. Вот, значит, ну видишь, вот нам повезло О бра бразильской команде, клубу бразильскому, как он называется? Господи, не повезло. 76 человек в самолете разбились, и двое только остались живы. А шапикоэнс, да? да. Клуб, ну, спортсмены часто, и футболисты особенно погибают, да, футболисты, хоккеисты. Мы помним Локомотив, да. Пахтакор. Да, да и там, в Латинской Америке. И вот э, колумбийцы, которые тоже вместе с бразильцами вышли в финал, они просят присудить погибшим победу. Ну, в общем, красиво, молодцы. Такие вещи случаются. Да, ну и, да, вот я как раз хотел сказать, что они не просто победу присудить, а победу, в общем-то, в финале Южноамериканского кубка, то есть, в общем-то, присудить кубок погибшей команде. Ну, да. В Саратове уничтожили 156 килограммов санкционных яблок. Ну, жуть какая-то. Вот, честно говоря, я уже думал, что этот маразм прекратится. Все конечно, быстрее нужно э, решать вопрос референдуму, чтобы люди высказались по поводу запрещения уничтожения еды. Ни в коем случае, как это, с какой, кстати, яблоки не имели фитосанитарных каких-то паспортов. А если люди будут не иметь фитосанитарных там паспортов, их тоже надо уничтожать. Опас, опасные яблоки. Чем они опасны? Ну чем яблоки могут быть опасны? Ну пусть, да, их не надо там э, кому-то там, людям, да, раздавать там. Хотя малоимущие вполне можно было бы раздать. Да нет, ну это, дальше. конечно, полный бред. Но то, что продают в России и покупают все эти паспорта на это говно, которое ну, да. там из какой-то химии собирают, и это нормальные. А те, которые везут из Польши, причем вот у меня всегда загадка была, то есть они думают, что, что вот в Польше есть какая-то плантация яблок для россиян, где делают какие-то зомбированные яблоки, и яблоки для поляков, где делают нормальные яблоки. Но, наверное, не так. Наверное, в Польше едят такие же яблоки, как и в России. И что-то мне подсказывает, что в Польше никто не умер от этих яблок. Вот интересно, тут нам пишут, Та так ли это по гугле, срочно Эрдоган ввел войска в Сирию. Ну, не столько они с Путиным Калякали по телефону и так далее. Вполне, вполне я допускаю, что для нее это принципиальный вопрос. И мы говорили, что рано или поздно это случится. Даже если это не случилось сейчас, он будет, я думаю, двигаться к этому. Эрдоган заявил, что турецкая армия вошла в Сирию для свержения Асада. Нормально. Прикольно. Но мы поговорим сегодня по, по поводу... Сирии, на самом деле, турецкая армия зашла в Сирию для того, чтобы уничтожать курдов, курдов. это Очевидно. мы совершенно прекрасно понимаем. Ну, посмотрим, что будет там дальше. Поговорим еще сегодня. Губернатор Петербурга просит чиновников не использовать фотошоп в отчетах. Это вообще, это как? Ребят, вы там вот остановку нарисовали там, где ее нет. Не надо этого делать. А ладно, я... а? договорились? Да, ладно. То есть за такие вещи нужно сразу же, в общем, людей привлекать к ответственности, как минимум к дисциплинарной, увольнять нафиг. А вот комсомольский поселок Саратова сделают образцовым ровно за год. Я очень сильно удивился, да, тут рассказывают, что встретился там Сараев, с Сарадаевом, да, и вот собираются они делать на деньги, которые Вячеслав Викторович выделит комсомольский поселок очень хорошим, и тут, я думаю, все, конечно, понятно, а оказывается, речь идет просто о расходовании нескольких миллиардов рублей на благоустройство, конечно, лучше всего израсходовать комсомольском, почему, потому что, ну, если, что они могут на это деньги сделать, ну, переименовать пьяный дом в трезвый дом, да, то есть есть такой, например, весь Саратов, все специальные службы, милиции, и так далее. Ну раньше милиция, сейчас полиция знает адрес прудной семьи. Даже тот, кто никогда там не был, знает, что это пьяный дом. Такая огромная, огромная десятиэтажка, неимоверной длины в которой, в общем-то, еще в советский период случались проблемы, и в советский период были отключены газ, электричество, там, за неуплату, за то, что подожгли, взорвали, все это называлось пьяный дом. И я думаю, самый лучший Вариант благоустраивать, это, конечно, вот, вот это. Ну, посмотрим, что у них через год получится. Я думаю, не найдем мы ни денег, ни Радаева, ни Сараева через год, никого. Главное, чтобы да. поселок Комсомольский остался хотя бы в том виде, в котором он есть сейчас. Да, ты знаешь, они еще как научились деньги расходовать замечательно. А вот они сделали нам эти пешеходную Волжскую, по которой катаются 150-килограммовые шары. То есть мало того, что там я не могу теперь проехать просто, к еще там шаром, шаром может задавить. Но не это самое веселое. Самое веселое, что оказалось, Саратов гибнет в пробках. И для того, чтобы решить этот вопрос, знаешь, что они теперь делают? Они пригласили пермскую фирму за какие-то бешеные деньги, которые должна организовать новую систему движения. Там специалистов пригласили, которые рассчитают, как надо ездить по Саратову, чтобы не было пробок. Представляешь, стоит это, я не знаю, сколько денег, но немало. Такие вот, очень весело. И вообще меня потрясает, и СМИ, конечно, наши, вот такое, Комсомольская правда написала, в Саратове разыскивают четырех головорезов. Ну, за убийцы, я так понимаю, оказалось, что один за мошенничество, разыскивает другой за драку, в которой умер человек, то есть его никто в убийстве не обвиняет, третий за угрозу убийством и четвертый за кражу». Причем фотография четвертого, ей, наверное, лет, ему 36, а ей, на, на этой фотографии ему лет 20, она с формы номер один взята, ну, то есть, которая к паспорту делается, то есть, даже особо сильно, вид никто не искал, домой даже не ходили, ничего не изымали, а, а их позиционируют как головорезов. Ну, вот. Сорви голова. Да, ужасно, конечно, все это. — Дай мне салфетку, пожалуйста, а то я что-то это... — Да, ага. — А вот в Москве через дыру в стене склада похитили икру на 40 миллионов рублей. Не, — Не все так просто, представляешь? А вот меня спрашивают, Слава, где Суваланин? А будет? Там были определенные какие-то проблемы, Сереж не смог включиться, Да. В субботу а про культурные новости да? я даже не сразу понял о чем речь да в ближайшее время мы и субботний эфир он в записи есть мы его выложим mm -hmm. и в следующую субботу ну, ты в выложит, следующую... Тогда. конечно конечно обязательно вот и на самом деле не через какую ни дыру в стене там сделали подкоп представляешь причем сделали я так понимаю делали в пятницу все это дело Перенесли из одного помещения в другое, а из того помещения уже вывезли на машинах на 40 миллионов красной икры. И самое интересное, что это уже второе такое преступление. То есть на, в начале ноября э, из другого, с другого склада на 24 миллиона красной икры украли. То есть кто-то специализируется по красной икре. Я сразу вспоминаю, советский фильм – это сладкое слово «свобода», когда копали тоннель э, из кафешки в тюрьму, чтобы спасти людей. А здесь копали тоннель, чтобы украсть икру. Ну, хорошие профессионалы, надо сказать. Я сразу... Вспомнил одну историю. Ну ладно, потом ее расскажем как-нибудь. Кру народу пишут. да. К штрафу за мелкие взятки приговорен еще один районный хирург. Да, в Саратове, представляешь, некий Александр офицеров. Вот его тут порицают ужасно. Он, хирург этот, получил 500 рублей от гражданина. Залиповый больничный и продукты за то, чтобы фиктивную справку для детского сада выдать, и в общем его рассказывают, что это самый главный коррупционер оштрафовали его на 40 тысяч рублей по вот. двум эпизодам уголовного да, преступления. Да, да, да. Представляешь, а вот в, в, в временно исполнительной начальник колонии в Туве взятку взял баранами. Ты не путай свою шерсть с государственной, помнишь, там, Кавказской пленнице. И, казалось бы, да, вот такие страшные взяточники и коррупционеры присутствуют, и все их, так сказать, порицают. И тут вдруг такая новость, что дети Кадырову подарили своему тренеру по борьбе Порш Представляешь, не 500 рублей, не продукты, а Порше да, подарили тренеру по борьбе, который, конечно же, его заслужил, потому что он тренирует детей Кадырова. А они, конечно же, заработали этот поршпаномера, малолетние дети Кадырова. Представляешь, как И это же, вот, ну, нормально. То есть, никого это не удивляет, что хирурга можно за 500 рублей тащить в суд, судить, унижать. Человека, который жизнь работает спасает. за копейки, да, спасает жизнь, его унижают, а, а здесь все нормально, здесь же все по закону, но вот я не хочу жить по таким законам, граждане, не хочу, если в государстве в этом такие законы, это говно, а не государство, такое государство не должно существовать, он не имеет права на это. А вот в Кремле про другого хирурга а, говорят. Ты Кремль знаешь, к... самый известный хирург России, это Шалберник на мотоцикле, блядь. Это не тот, кто людей лечит. Это Шалберник на мотоцикле, самый известный хирург России. Ну да что, мы докатились с вами. Так вот этот Шалберник попросил Путина изменить герб России. Он же, блядь, он же в гербах разбирается, этот крендель. Он же, он же угу. во всем разбирается. Блядь. Просто охренеть не встать, а? И вот в Кремле прокомментировали предложение байкера. Какой он байкер? Байкер. Нашли байкера. И Зюганов да. одобрил идею хирурга дополнить герб России звездой Победы. Ну, ему еще его надо, конечно, это фракцию возглавить в Думе хирургу. Фракция мотоциклистов должна быть. Путинские мотоциклисты, блядь. Самый известный хирург от Чикатилов пишет. Ужас, конечно Да, но хирург-то, вы, вы же вы знаете, что он упорствует в своей ерезе Ему когда позвонили, я так понимаю, из лайфа И сказали, а, а вот как вы прокомментируете, что вы там герб хотите менять Он говорит, да, хочу еще гимн хочу менять Он же еще и гимн хочет менять, серьезно, я не шучу я Сам там, споет Да, вышел, вышла вторая новость о том, что значит хирург помимо герба хочет еще и гимн изменить Ну ладно, пусть изменит гимн а в Москве сбивший пешехода священник отстранен от служения. Я понимаю, так, священник на БМВ, классический вариант, сбил женщину и уехал. Так это было? Да. что потом не, не сказали, что что-то... Ну вот, теперь его отстранили от служения. Но если он не педик, они его, конечно, уволят. А если педик, как тех монахов, в кавычках, ну, наверное, будут защищать... Вот. А сам Патриарх Кирилл получил очередное ученое звание, и с этим у нас странная история. Да? Вот Обратите внимание, вот, казалось бы, нормальный лист, мы даже его скрин сделали. Патриарх Кирилл получил 35-е ученое звание, став там и так далее, кем он там. И вот мы по этой ссылке уходим на Росбалт, вы сами можете проверить, и получаем вот уже вот такой вариант. Патриарх Кирилл получил 33-е ученое звание, став почетным доктором. Но человеку несведущему, которому, который не обязан знать а, такие вещи, покажется, ну какая разница, 35-е или 33-е. И удивительно, что везде а, пишут там 35-е, э, ну официально 35-е, да, а, а кое-где пишут 33-е, и это... Так, вот как в Росбалте получается даже в одной статье и то и другой написано в некоторых э, это название такое патриарх Кирилл получил 33-е ученые звание те люди которые э, в общем-то искушены во всяких масонских делах, вот мне сейчас скажут, что Мальцев опять, там аж заговори. Я не буду говорить ни о каком заговоре, но мы знаем, что когда масоны получает 33-й градус посвящения, об этом обычно публично заявляют. Вот приблизительно таким образом. Да? То есть, э, когда патриарх Кирилл получил 33-е звание, а об этом это никто это? не написал. Но когда он, он получил 35-е звание, написали, что он получил 33-е. И, в общем-то, это наводит на определенные мысли, да, то есть наводит на мысли, что это 33 степень посвящения, что на самом деле православный патриарх является, в общем-то, еще и вот таким корендельком. На самом деле, получается, ситуация какая? Если это ошибка, то он должен вмешаться немедленно. Он же не дурак, это, это какой-то дебил может не понимать, о чем речь. А он-то этим всю жизнь занимается, то есть он понимает, о чем идет речь. А, а если да. это не ошибка, ну, значит, во главе Русской Православной Церкви стоит как бы масон 33-го градуса посвящения. И это, в общем-то, факт, который вот до нас довели, я так понимаю. И это многое объясняет. Да, безусловно. Очень многое объясняет. Так что я вот предлагаю русскому православному священничеству, настоящему, который там в виде монахов настоящих, немножко оторваться от молитвы. И, может быть, заняться расследованием данного инцидента, покопаться и посмотреть, что же такое произошло. Это случайность, опечатка сразу в нескольких десятках изданий, да, или это сознательная такая штука, которая, в общем-то, нас, несколько говоря, в общем-то, пугает, да, ну не пугает, но в... напрягает, действительно напрягает. Полиция проводит проверку по заявлению Киркорова о вымогательстве. Да, и вот ты знаешь, я прочитал, ну, думал, какой-то лох там, что-то у Киркорова вымогал и все такое прочее. Вдруг читаю, певец Зидье Муруани и юрист Игорь, Игорь Трунов, задержанный в Москве. Я просто офигел, потому что Дидье Муруани – это руководитель и, в общем-то, ну, в единственном числе композитор, и, там, и создатель, и все такое прочее, группы Space, которая была очень популярна в 70-е годы 20-го столетия. И я ходил в Кремль в 90-м году слушать Муруани с удовольствием, я это делал. В общем-то, молодец, и до сих пор многие его композиции я обожаю. И, и, конечно, я открыл рот от удивления, что кто-то в Москве задержал Мураниза за вымогательство, который, да, который, который, э, в общем, я так понимаю, предъявлял Киркорову то, что он у него что-то там какую-то мелодию упер. В чем я, собственно, даже, наверное, и не сомневаюсь. То есть если меня спросят, ну я уж точно убежден, что не Муруани, не Кир. Не Мурвани у Киркорова мог что-то слямзить, да, такой, в общем-то, э -э, плодовитый композитор, как Мурвани, конечно, вот, э, уязвим, весьма уязвим. И сейчас здесь, э -э, я думаю, допустили очень серьезную ошибку путинцы. Будет, я думаю, нормальный такой скандал. Там на западе, то есть люди моего поколения, они припомнят это. Зря они тронули, в общем-то, Не надо было им этого делать. Посмотрим, над больше информации. В жилом доме под Воронежем произошел взрыв бытового газа. Ну, обычные картины. 76-летний мужчина с термическими ожогами в больницу попал. В общем, все как всегда. Каждый день у нас сводки с полей войны. Да? То есть все, что связано с газом, это, это война такая. Или с пожарами. Ну да. В Новочеркаске во время пожара в поликлинике номер один мужчина спрыгнул с крыши. Это то, о чем мы говорили, то есть приехали пожарные, горит трехэтажный дом, мужик на крыше, в результате мужчина оттуда сиганул, получил черепно-мозговую травму, почему нет этих батутов, ну нам пожарные очень много раз писали, почему их нет, ну в общем-то, мягко говоря, потому что все украли, да? а вот в результате страдают люди, гибнут люди, получают травмы. Не, я вот тут на Киркорова наезжаю. Я не наезжаю на Киркорова а, ни в коем случае. О, у нас есть фанаты Киркорова? Да нет, ну <связать> нет, а его не защищают, на него наоборот наезжают. И не надо на него наезжать. А, вот такая как бы разборка а, в, там, в этой музыкальной среде а, из забавок это обычное дело. Я не понимаю а, Разборки разборке это Муруани, Киркоров, да пофигу кто угодно, хоть Пол Маккартни. Но как кому в голову пришло Мурани задерживать, понимаешь? Это же что, это, это какого-то Бундюка задержали, ИГИЛ, что ли? Что в башке у этих людей? Может Я быть, понимаю, так, найдет... отшелушили денег и кого хочешь. Но макарт не, не задержит, потому что он рядом с Путиным сидел побояться. да? А всех остальных запросто. Визитку Ярыши найдут у Мурани по-вашему? Нет, хотя кто ее знает, может и найдут. В Челябинске начали проверку после ЧП... Теперь пожарные сами на батутах прыгают. Одни в пожарных да. частях, поэтому так долго ездят. В Челябинске начали проверку после ЧП в детском саду. Да, на ребенка вылили кастрюлю... С супом кипящим вообще как это возможно То есть помещение для приготовления пищи должно быть в одном месте Переносить ее нужно безопасным способом То есть жесть что происходит Да такие вещи которые даже я не знаю В каких-то там детских колониях времен первых пятилеток такого не происходило В Иванве разбилась насмерть выпавшая из окна девочка. Ну, похоже, это самоубийство, и огромное количество детей кончает с собой. А вот Медведев освободил от должности защ... э, за... замглавы Росмолодежи. То есть, вот... Теперь мы узнали о том, как его звали. Да, звали да, да, да. Вот видишь, вот он плохо выполняет свою обязанность. Конечно, если такое количество самоубийств, то те люди, которые должны заниматься молодежью, да, они должны в полном составе быть выгнаны. Вообще просто все. В Екатеринбурге женщина бросилась под поезд метро. Это уже не первый случай в Екатеринбурге мы читаем, да. И как-то мы бы никогда даже не знали, что в Екатеринбурге есть, есть метро. метро, если бы там периодически кто-то не кидался под поезд. В общем ну если, если вдруг часто начинают появляться такие новости о каком-то метро, значит, в общем-то, жди неприятностей, так это называется. В Москве сотрудники МЧС ловят лесу на территории детского сада. Да, но они уже сообщили, что не поймали лесу. То есть сотрудники приехали в детский сад, где была замечена леса. Леса их увидела и убежала. Странно. Да, и они сказали, знаешь что? Самое невероятное. Что она убежала в лес. Да, они говорят, ну она в лес убежала. В Москве. Своим лесеным В делам, Безумство. Надо сказать, что, в общем-то, не так безобидно этот случай выглядит. Почему? Девочки. Потому что лиса, которая пришла в город, это часто бешеные животные. Да? Ну, у лис часто бывает бешенство, и, в общем-то, это очень опасно, конечно. То есть, если она даже не покусает людей, она покусает животных, которые потом, в свою очередь, покусают людей. — мы, кстати, когда сегодня ехали, мы видели, сколько этих лисов? Десяток, наверное. Да, ну, десяток, да, как минимум, видели лис. Они перебегали через дорогу, они там чуть ли нам в машину не запрыгивали на ходу. Нет, лис было очень много, действительно. Да, что-то у них какие-то эти гонки. И мышей, по дороге бегали мыши и бегали лисы. И зайцы. Да. Кто крышует Мальцева? Господь. Стрелок из э, Фрязина задержан и помещен в СИЗО. Да, видишь, вот этот Агикян, который говорил, что ему ничего не будет, и ему действительно ничего не было, все-таки попал в СИЗО, вот, и тут вот говорят про то, что он применял боевой пистолет, и я понимаю, ну что в башке у этого человека? Во-первых, он как дурак начал стрелять. А во-вторых, ну если уж ты пострелял из боевого пистолета, у тебя его никто не забрал, ну убери этот боевой пистолет, собери ты гильза там, и все. И никто никогда в жизни не докажет, что ты стрелял из боевого пистолета. ну был там какой-то у меня пугач, я его испугался и выкинул, он как в это, как мы это... Ладно, не буду как мы побывали на хапре Да, мы побывали на хапре и как в том этом в той рекламе ну вот я и в хапре раз ну вот я и в хапре и все да и вот нам тут просит напомнить попросить с нами на связь по телефону выходил соратник который рассказывал нам о пяти самолетах. К сожалению, мы потеряли... Да не потеряли, я думаю, Дима, ты знаешь, я ему звонил, только забыл, по какому поводу. звонил он говорит, ты что звонишь? В общем, так говорю, или иначе, если он нас слышит, наш товарищ, который с нами уже выходил на связь, пожалуйста, выйдите с нами на связь еще раз. Да, ну, я так понимаю, что... Там еще были... Люди, которые, в общем-то, ну, прорабатывали этот вопрос и обещали помочь. Угу. Я тоже прошу в общем -то, всех, кто имеет к этому отношение, к самолетам, вообще к авиации, откликнуться в общем на нашу идею, на эту, значит, получить какой-то самолет в аренду, чтобы облететь всю Россию. Мы планируем это где-то с февраля месяца, может быть, с января. Верховный суд России отклонил иск Яблока об отмене итогов выборов. Инструкция для преступников, говорят то, что я сказал. Да нет, ну причем Преступники и так все знают. Это инструкция... Общем... Для дураков. Да ну не только для дураков. Очень часто бывает, что человек а, с точки зрения морали, нравственности и вообще а, самой жизни совершил благородный поступок, но такое деяние попадает под статью уголовного кодекса и в общем-то задача государства такого человека посадить, наша задача такого человека не дать посадить, но если он правильный человек как же, за что он должен сидеть? Верховный суд отклонил иск яблока об отмене итогов выборов да ну в общем-то это ожидаемо было но я говорю саму вот Взбрыкивание яблок, оно, конечно, мы говорили, с чем связано вчера. Ну, а то, что Верховный суд отменит, это абсолютно ожидаемо, потому что Верховный суд – это карманный суд ВУОВы. А вот делегация РФ во главе с Володином прибыла на Кубу. Ну, уже несколько часов они прибыли на Кубу. Ну... Интересно, так, в общем-то. Курит кубинский сигар? Да, посмотрим, посмотрим. Володя не курит, поэтому я не думаю, что <свят> а он... <свят> на, начнет он начнет вдруг внезапно приедет на Кубу и начнет внезапно. Не, ну во-первых, откуда мы знаем, может, время-то идет. Ну да. Может быть. Ну вот. Я что могу сказать? Мы получим еще интересную информацию, особенно по прибытии. То есть, наверняка же будет какой-то отчет, что-то рассказ Посмотрим, как это будет нам преподнесено. СМИ заявили, что Улюкаев предлагал вывести Роснефть из-под контроля государства. Почему-то везде новость в топах, что Улюкаев, который сидит сейчас под домашним арестом, предлагал, чтобы государству принадлежало менее 50% акций и так далее. И, и что с того, в общем... -то, я, я не понимаю, это же не значит, что он предлагал куда-то их нормально так продать на аукционе или что. Это, он предлагал, чтобы менее 50 процентов, а кому они будут принадлежать, если менее 50 процентов будет принадлежать государству? Конечно, Сечину, конечно, Вове, поэтому, в общем ничего особенного, все, все как всегда. Совет Федерации обратился к кабинету министров в связи с законом о налоговых каникулах для самозанятых. Вот видишь, то есть хотели самозанятых Самозанятых, хорошее название, брать бабки, то есть заниматься поборами. А тут вот говорят, надо налоговые каникулы им сделать. А еще отложили на 5 месяцев срок уплаты налога на имущество, но это москвича. И теперь москвичи могут не платить пеню по налогу на имущество, которое рассчитывается с кадастровой стоимости с 1 мая 2017 года. То есть до 1 мая. До 1 мая могут пеню не платить и совершенно спокойно не платить налог. А вот после 1 мая придется и налог заплатить. То есть срок уже близенько. На 5 месяцев отложили, но не, это не на 5 миллионов лет, да, а на 5 месяцев. Поэтому заплатить придется. Вот Медведев пообещал не снижать температуру горячей воды в домах. А еще не ссать в подъездах, пообещал Обама там, и так далее. Но представьте, да что вот здесь происходит. Вот премьер-министр, ну возьмите любого премьер-министра любой страны, да. И вот выходит английский премьер-министр, даже премьер-министр Австралии. И говорит что-то про горячую воду, там еще про что-то. Ну, я думаю, что его сразу же примут. Санитары да, приедут, дадут ему таблетку от, от всех болезней сразу и все, и увезут. Потому что ну, премьер-министр не может заниматься вопросами подачи горячей воды в дома. Он, Вернее, он может заниматься, но он не должен этим заниматься. А если он занимается вот этим, значит, либо он не знает, чем он должен заниматься, либо он не умеет. Но, в общем, это в любом случае человек не на своем месте. И вот этот человек президентом здесь работал, представляете? А вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь, например, ну, я не знаю, Хрущев что-нибудь про горячую воду на заседании ЦК КПСС рассказывал? Не, как раз в ЦК КПСС это как раз и был. Там и про горячую воду, и про что хочешь, они разговаривали, но у них была как бы коммунистическая система Социальная, ну, да, соци... да. Ну, да, да да ну социализм был, да, да социализм был. поэтому в общем-то эти вопросы они были первоочередного значения и очень важно было бы чтобы они э, везде ровно решались но они не стали решать вопросы о том что там снижать или не снижать они, бы, они обычно решали вопросы, где что-то плохо там, наказать, да, где все хорошо премировать, вот и все. Ну, конечно, это совершенно не то. Шувалов считает макроэкономическую ситуацию в России... Мальчик, скажи, в эфире нет никелю на хапре. Нет никелю на хапре, конечно же, мы это однозначно. Хаперы так засрали полностью вообще, полностью. Если там в Балашове вода из крана течет такая, что ее не то что пить, ее нюхать нельзя. И в квартире, если открывают воду, потом из квартиры убежишь. То... Шувалов считает макроэкономическую ситуацию в России Почти идеальный. Да, ну, представьте, такая ситуация. Он говорит, ну, что вот то, что вам жрать нечего, то, что вы последний без соль доедаете. Зато там какие-то фишки, что-то с ними там случилось. Какие-то подросли, какие-то упали. А это же главное. Главное, чтобы что-то с фишками было. Вот это главная фишка. А то, что да, народ охреневает. Причем Шувалов все прекрасно понимает, чисто для себя. То есть он понимает, что хорошо иметь самолет, возить собачек на этом самолете. Да, и вот такую лажу вчехлять для чего? Для того, чтобы продолжать возить собачек на самолете и все, чтобы ничего не менялось. Вот наш задача все поменять, их задача ничего не менять. Понимаете? Поэтому, когда кто-то вот там гундосить начинает, а зачем нам что-то менять? Ну да, если ты шувалов и возишь собачек на самолете, и с точки зрения макроэкономической все в порядке, ну да, давай. А если нет, то тогда ты лох, в общем-то. Внимание, вопрос к нашим зрителям. Много ли у вас самолетов, и часто ли вы на них возите собачек? Собачек, да. А. Вообще кто видел самолет? Много таких, кто видел самолет? Не, ну, видеть в кино, в кино видит, наверное. Пенсионный фонд России заявил, что пенсии ниже прожиточного минимума нет и не бывает. И не будет. И не будет. Да, вот видишь, оказывается, те бабушки, которые по помойкам лазят, у нас это они делают просто из... Альтруизма. Да, да, Нет, просто это спортивный интерес. Они так интересуются, что лежит в помойке. Вот такие дела. Странное, конечно, вот это вот заявление. Нужно понимать, что считать прожиточным минимумом. Да? Вот. И Голодец подняла проблему финансового обеспечения старости. Вот. То есть надо обеспечивать старость финансово. Да? И пенсии в 2017 году будут проиндексированы в полном объеме. Вот. Дмитрий Медведев заявил. Вот как, видишь, что-то они за пенсионеров взялись очень сильно. Они-то они сильно занервничали. Обратите внимание, э, с первого числа мая будут только налоги собирать в Москве за, этот, за, за, за, за налог на недвижимость с, кад, с кадастровой стоимости. Да. Здесь вот пенсионерам уже все пообещали. То есть, что-то сильно занервничали ребята. Что-то случилось такое, что мы не знаем. Что-то они между собой, видно, на Совете Безопасности там перетерли. И, и вот по поводу этого заявления Путина, федеральному собранию этого послания, которое будет другим. То есть, вы думаете, что мы все-таки что-то услышим новое? Mm? Новое что-то услышим, по-вашему? Да, конечно, услышал Минздрав предупредил О террористической опасности Бэйби-боксов Да, то есть Там могут вырастать террористы? Да, а, да что, что бэйби-боксы Несут террористическую опасность Из-за анонимности Представляешь? То есть вот такая прелесть а То есть там все... могут вырастать анонимные террористы? Нет, ну я так понимаю, что туда могут Бомбу подложить а куда-то ее в другое место не могут положить, ее нельзя оставить в чемодане в метро или там надо с паспортом в метро приходить или еще что-то. Вот о чем речь, вот что в башке у этих людей? Кто будет закладывать бомбу в этот бэби-бокс? Ну, может быть, кто-то и будет, да, но это неэффективно. — Абсолютно. МИД РФ э, заявил, что санкции Канады в отношении России не останутся без ответа. Да, тут вот обратно. Со мной внимание. не дрожавеет, опять да я, да, я вот а, а, хочу сказать, что МИД постоянно угрожает кому-то российский. То есть, это последнее, что должно делать дипломатическое ведомство. Это отправлять какие-то угрозы. На самом деле, угроза даже носит формальный характер и опи описано да, в международных документах как ультиматум. Последнее предупреждение, то есть когда все говорят, да, мы вас любим, вы такие хорошие, мы вас там в попу целуем, там туда-сюда, пятое-десятое, а потом говорят, все, а теперь наше последнее предупреждение. И после этого наступают действия. Ну так устроена дипломатия, да? то есть вначале раскланиваются, улыбаются, а потом, значит, вот дают бумажку, после которой, как правило, война. А иногда случается так, что бумажку дают, а война уже идет, потому что кто-то уже сказал Тора, Тора, Тора, и уже Перл-Харбор бомбят, да? Ну, то есть не успели, что-то получилось позже, а что-то раньше. А здесь постоянные угрозы, и, конечно, это с одной стороны людей вначале раздражает, а потом смешит. Ну, конечно, это смешит. То есть... Настолько э, показывает несерьезность тех людей, которые там, что удивляет, ну как, как вообще такое возможно. То есть каждый раз, в каждом выступлении, там за мной не заржавеет, мы вам там отомстим, там э, кровь пущу, да, как, как брат Райкин, да, кому-то кровь Ну, у меня маленький такой, нулевой, <сех> всех убью, всем кровь пущу, вот это мид РФ, он также действует, как тот брат в той миниатюре, в том фильме Райкина, да. А вот глава МИД Франции считает контрпродуктивными снятия западных санкций с России. Ну, в общем-то, тут нельзя не согласиться, и санкции, я думаю, что никто не будет снимать и будут продолжать их. Ты что, опять на гость стучишь Вообще не касался. Опять будут продолжать, я думаю, эти санкции в положенные сроки вводить. То есть там у них определенное время, да, такое, то есть, когда они должны подтвердить. Я думаю, что ничего пока не изменится. Лукойл не ожидает подписания соглашений с Ираном на международном саммите. Странно, вот Олег Первого спросили, будут подписаны какие-то документы там по добыче совместной, нет, говорит, не будут. И вообще Иран странно себя ведет вот, ну, с точки зрения э, межгосударственной такой, да, международной логики, то есть в пользу Ирана делается огромное количество действий со стороны Путина, ну точно так же как в пользу Эрдогана да, там, с Турцией. Что получается взамен? Ничего. Может быть, мы что-то не знаем. То есть Путин сдает очень много позиций, да? очень много. То есть Путин получил войну в Сирии, заменил там Иран, а Иран заменил Россию. При продаже газа и нефти. Странный такой обмен, да? То есть тебе война, а мы будем за тебя там торговать нефтью и газом. Если Путин при этом всех переиграл, то тогда что такое полная жопа, да. А вот четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции накрыли аркой. В общем-то, это хорошо, и мы говорили, Когда меня спрашивали, как мы считаем, в общем-то, как я считаю, вот все, что происходит там на Чернобыльской АЭС за счет каких средств должно делаться, я считаю, что это должно делаться за счет общей программы, в том числе, в которой Россия должна участвовать. Чернобыльская АЭС это такая болевая точка. А вот Порошенко сказал, что Чернобыльская авария, в общем-то, не была столь разрушительной, сколько путинская агрессия. Да. Ну, да. это я своими словами Нет, так цитат, есть, да. цитату прочитать, там есть у тебя, да? Ну, ладно, в общем-то. Нет, вы практически дословно mm -hmm. сказали, но, по крайней мере, суть отразили 100%. Нет, ну, в общем-то, это, это логично. В Ставрополе, э, в Ставрополе, пардон. Э, Севастополь. В Севастополе. В русской весны осудили на 9 лет за взятку. Да, вот, как, как его зовут? Геннадий Басов. Геннадий Басов, который был героем русской весны, там, в Крыму, крымнашевцем, вот, получил 9 лет, потому что он там что-то у кого-то взятки вымогал и так далее. Ну, делили, последующий дележ привел к тому, что... Многих посадили. Что можно сказать? Ну, счастливый человек, в общем могли застрелить. Если бы это был в ДНР и в ЛНР, то его бы застрелили и сказали, что это сделал Порошенко и его там спецназовцы злодея. Снайпер и да. да, поэтому ну, очень повезло, 9 лет не так много. В Петербурге, лидер ячейки Хизбуд Тахрир. Хизбут Тахрир это я я да, приговорил к 16 годам э, колонии. Потрясающая ситуация. Да, Хизбут Тахрир э, запрещена организация только в России. Во всех остальных странах мира она абсолютно легальна. И за участие вот в этой э, страшной террористической, в кавычках, организации 16 лет. Хлопнули человеку, да? в общем, организация деятельности террористической организации, О, как это, статья 205 со значком 5, да, организация деятельности террористической организации, вот кто такие вещи пишет у них, что в башке это вообще, я имею в виду, даже само название-то какое-то же… Тавтологии, масло масляное, они других слов не находят. То есть настолько язык у них бедный, что они не могут придумать даже. Путин поручил отправить мобильные госпитали в Алеппо. Да, причем я так понимаю, что сейчас это тренд такой везде. Отсылать в госпиталь в Алеппо Путин поэтому решил самый первый. Ну, что быстрее там мы одновременно бомбим, а и тут же лечим. В общем, все нормально. Да, потому что во Франции требуют покончить с боевыми действиями и предоставить доступ для гуманитарной помощи населению. В общем-то, и там по всем странам мира идет страшный протест, и поэтому Путин тут взб... Это... подорвался госпиталя туда отправлять. А Пентагон назвал удар по сирийским военным непреднамеренной ошибкой. Ну, такая прелесть, представляешь? Мы не узнаем, конечно, был это преднамеренный удар или непреднамеренный, потому что иногда делается, наносится удары, чтобы пощупать. Ну, как там народ-то отреагирует на это? Ну, в общем-то, вполне, вполне логично. И самое главное, что, если вы помните, были заявления Асада, Путина, что не позволят никому наносить там удары по асадовским там вот этим войскам. Ну, как видишь, их разбомбили. И без всяких проблем и без всяких потерь, и, и в общем все развели руками. Значит, та система противоздушной обороны, которая анонсировалась самим Путиным, да, как, как самая там Эгегей, значит, не работает. Но если их Побомбили, и ничего за это, никакой ответки не прилетело. Об этом почему-то никто не сказал. То есть все там обвиняют, что они там бомбили. Ну вы же сказали, что там разбомбить нельзя. У вас там стоит и С-400, и, и какие-то еще на кораблях стоят, и еще какие-то там у Асада, и С-300 Асаду еще прислали. Помните там скандал был? Ну в общем все нормально, казалось бы. Нет, оказалось, разбомбили. Надо же. А вот парламент Нидерландов одобрил закон, запрещающий закрывающую лицо одежду. Ну что ж, то есть теперь, если холодно, нельзя будет закрывать лицо. На ну, очки черные можно носить, а вот ну, такие будут очки черные, вот они закрывают, это одежда или не одежда, вот такие черные очки. Аксессуар. Да, аксессуар, да, тогда можно, можно посоветовать вместо хиджаба вот такие черные очки носить. Эрдоган пригрозил Евросоюзу сотрудничеством с другими партнерами. Да, то есть он вообще уникально, конечно, себя ведет, как будто вот... Ну, Турция это не государство, да, и не страна с богатыми традициями, а такая женщина, да. Мягко говоря, и вот она может с одними сотрудничать, может с другими сотрудничать, а он, Эрдоган, там, в общем-то, ее сутенер знает, с кем она должна сотрудничать. И насколько активна. <связь> да. Евросоюз планирует резко увеличить расходы на оборону. Ну, это логично, и, в общем-то, в прошлом году резко увеличили расходы, в этом резко увеличили, и, я думаю, и в следующем. Читай чат, пишут, читаю чат. Фейки обсуждаете опять. А где вы хоть один фейк назовите, который мы обсуждаем? Не, мы иногда обсуждаем фейки. Не, говорим, ну как фейки, фейки да, да. Мы же, в общем-то, не совсем тупые. Как-то можем отличать. Хотя иногда фейк очень красивый, так так завернут. И вот чем очень часто великолепен фейк, тем, что он подан как э, ожидаемая э, новость. Он, да. он ожидается, то есть все ждут, и раз вот фейк дается, все им хватаются. Почему? Потому что все ждали именно этого, потому что все к этому были готовы. Президент Южной Кореи доверил свою отставку парламенту. Раз Что будет в феврале? В феврале день будет расти относительно ночи. Но ночь все равно будет еще длиннее, я знаю точно. Да. Ну чисто астрономически. Да, нет, вы да. абсолютно правы. Да. Mm -hmm. вот, Но вообще это произойдет даже в январе. Да, не, ну это понятно, что после 21 декабря... Декабря Президент Южной Кореи доверил свою отставку парламенту. Ну, как мы и говорили, в общем-то она сливается, и нужно сказать, что вот там рассказывают в России, что это коррупционный скандал. Какой коррупционный скандал? Она советовалась со своей там какой-то колдуней, и за это ее катапультируют, представляешь? То есть потрясающая совершенно ситуация. Здесь мы видим полный вообще атас, то есть президент творит вообще полные непотребства и, в общем-то, основная масса народа, основную массу народа это устраивает. Вот поэтому мы так живем, поэтому мы не живем, как в Южной Корее. Если бы это не устраивало то, что здесь творится, основную массу народа, мы жили бы гораздо лучше. Поэтому ну там что можно сказать? Бог есть судья, вот этой Пак Кынхе, я как-то нормально, в общем-то, следил за ней, нормально к ней относился. Ну, народ вправе, в общем-то, потребовать отставки любого президента. И это и президент такой отца, в которого требует, должен уйти. Но, представляете, вот с нашей точки зрения. Не то, что она никакого преступления не совершила, это даже не проступок. Вот Относительно а, того, что здесь Да, а, а, а здесь то есть, творится такое, что вообще АТАС. Россия вместе с Китаем разрабатывает новую систему интернет-контроля. Ну, в чем проблема у тех, кто в России всем этим делом занимается, и это стратегическое, э, стратегический подход. Вот представьте себе, я даже не специалист по интернету, конечно же, но я могу сказать, почему это не получится. Знаешь, почему? Потому, Потому что, что они тоже не специалисты по интернету. Нет, так, Китай изначально имел закрытую форму интернета и продолжает развивать эту систему. А здесь была открытая форма, и сейчас есть попытка ее закрыть, и потом, значит, что-то вот сделать с китайской. Да это же смешно. Ребят, прогресс. Мы развиваемся, мы ничего не сможем закрыть. Получится, э, ну не мы, они ничего не смогут закрыть. Получится та же самая ситуация, как в том мультике про порнуху, э, который вот, э, мы так, так любим смотреть. Мультики этой А.РУ. А.РУ. ТВ. Когда э, показывают указ там, компьютеру, говорят, вот видел? указ все значит все работает все, да, работает. все мы сделали да? так и здесь это вот такой же указ который покажет компьютеру но не будет иметь никакого значения из-за хакеров около 1 миллиона немцев лишились доступа в интернет Ну, вот такой возможный вариант и возможный вариант вот именно китайского вот этого контроля. Что такое? Он Это же хорошо, у нас есть китайская ничья, китайская азбука, там, китайская граница. Китайское предпреждение. И, Да, последнее китайское предупреждение. А теперь у нас будет э, китайский интернет, китайский интернет-контроль. Такой вот тоже такой, несерьезный. Вот вполне допускаю, что такой китайский интернет-контроль э, может быть и у нас. То есть вот так же, как у, вот эти хакеры э, ломанули э, около одного миллиона немцев да, и лишили их интернета, так и здесь. Этот контроль будет заключаться в том, что просто упадет интернет у какого-то большого количества людей, и все. И вот в, весь этот контроль будет... Карякин и э, Карлсон Карлсон определяют чемпиона мира на таймбрейке Таймбрейк, ну, это короткие э, партии Четыре, по-моему, Да, короткие партии, в общем-то, которые должны определить чемпиона Если они не определяют, то э, будет Армагеддон, так называемый Последняя такая партия вот, посмотрим. На, нас просили комментировать шахматный вот вот, турнир. Это пока был не очень интересно. Ну, как не интересно, То есть для неспециалистов интриги не было. Сейчас интрига 6-6. Чемпионский титул на кону. На кону. И, в общем-то, интересно посмотреть, чем это закончится. В Иране нашли 134-летнего долгожителя. О, Господи, и у нее, наверное, есть эта метрика такая, что вот в Индонезии 145-летний, я думаю, что можно найти и 300-летнего человека, ничего страшного, какие проблемы. -то? Я думаю, что точно указанный возраст можно будет. Надслеживать только с момента, когда появился интернет. А до этого это все записано там левой ногой, да, как в, во Франции в 70-е годы 20-го столетия жили люди, которым было 200 лет, 150 лет. Знаешь эту историю? Да. Это вьетнамцы э, и в основном и китайцы, которые приехали еще в наполеоновские времена, получили там какие-то бумажки. А потом их заменяли другие, такие же, они умирали, их заменяли и отдавали эту, эти бумажки. То есть те, которые дожили там до 70-х, приехали вернее в 70-е годы, они некоторые получили бумажки еще наполеоновских времен. То есть что они родились там в 1700 или 800 каком-то году, и во Франции это было прям смело, и, и в общем-то такая была ходовая бумажка, никто и не пытался ее оспорить, 200 лет человеку. Бывает. А вот в Юстине женщина выпрыгнула из рулящего по взлетной полосе самолета. Ну, видишь, как-то как бывает и, и такое. Вот рейс 1892. До, за 30 минут до назначенного времени прибыл самолет И поэтому решила она, она не ждать, пока разгрузит. Скажет, ну и нафиг. И вышла на ходу. Ну хорошо, она в полете скажет, вон, вон мой дом, дайте я здесь выйду, вон мой дом. Бывает. То есть людям на самом деле повезло, что она не на ходу вышла. И вчера мы обсуждали фильм, ты помнишь, ну как не обсуждали, мы говорили про фильм «28 панфиловцев», и вспомнили, о фильме вспомнили про фильм «Сталинград». И нам прислали анекдот, он очень мне понравился. Это идет интервью, берут интервью у Федора Бондарчука и говорят, вот как вам понравился фильм «Пират Карибского моря-4». Он говорит, это отличный фильм, отличная режиссерская работа. Я снимаю шляпу. Он говорит, Федор, мы знаем, что вы снимаете шляпу. Мы сейчас о фильме говорим об этом. Да, так что Федор снимает шляпу. И вот надеемся, что «28 это не будет такой же шляпой, как фильм «Сталинград». Так, давай ответим на вопросы. До с удовольствием. Да. Задавайте свои вопросы, друзья. На самом деле Эрдоган опасен для России, они с ним засудствутся. Лучше Эрдоган очень опасен для России, безусловно. И я говорю, я совершенно не понимаю вот то, что делает Путин, потому что это даже потерь собственного инстинкта самосохранения. У него что-то совсем там беда какая-то. Иран, мы уже много лет говорим, что, что творит Иран. Вот. И его, так сказать, отношение к Ирану. Он должен был все сделать, чтобы санкции американские были вечны для Ирана. ну Потому что это... Это газ, гарантия. это нефть. Это... это гарантия его. Да, это, да, да это гарантия. А, а он бросался там с любовью, в лес в войну. Точно так же и с Эрдоганом с этим. Спрашивают пора ли Асаду покупать билеты в Ростов-на-Дону. <laughs> Хороший вопрос. Посмотрим. Давайте больше информации получим. Я думаю, что пока не пора, потому что рассказы Эрдогана о войне с асадом, это, это полная ерунда, конечно. Потому что Эрдогану интереснее воевать с курдами, а не с асадом. Это мы прекрасно понимаем. И вот эти вот долгие разговоры с Путиным, ну, и представьте себе, он звонит Путину и говорит, я собираюсь воевать с Асадом. Тот говорит, да иди вай, пошел ты нафиг. Ну там, я, к примеру, буду защищать, асада отвечает путин. То есть это короткий разговор. Он не требует повторов многократных. Обратите внимание, встречались министры обороны Турции. Мы говорили об этом, кто, министр обороны, то есть начальник генерального штаба. Те люди, которые технически прорабатывают, помните, мы говорили? Да, да, да, да. Начальник генерального штаба Турции и России встречались. Зачем? Для того, чтобы асада побеждать? Да нет, конечно. Просто для Путина принципиально, чтобы никто его не мог обвинить в том, что он сдает курдов, а так оно и есть. За Мальцем приехали. Да нет. Почему только новости неправда, еще анекдоты у нас есть? Нет, за что должно быть, кроме новостей? Танцы, пляски, песни. Народов мира. Народов мира. Может быть, Сейчас это кто все обязательно вырежет, зациклит такой, танец от пальцева. Когда поедете да, обрат... в уже заготовки для Цепиши делаете. Да. Я когда, уже когда поедете в Саратов? Ну, не знаю, я честно скажу, пока. Давайте выгнали Про февральскую революцию. Посмотрим. Платежи перенесли на май. Теперь майская да. Будет ли в России введено военное положение в семнадцатом году, возможно. Такое тоже возможно. Так. Вот, Вячеслав Сланович, вам задают вопрос. Да? Должна ли быть государственная пропаганда здорового образа жизни? Да, конечно, обязательно. Безусловно. Но она должна быть умной, это пропаганда, не дебильной, да? Я считаю, умная пропаганда – это то, что талантливо, а не так, что давайте там будем здоровыми. Да. Но, наверное, это должно на различные группы э, быть рассчитано. То есть одна пропаганда, которая уже на взрослое поколение, которая пожила, и в общем, здесь можно особо сильно не церемониться. Да, здесь давишь на самые такие точки, то есть Болевые. долголетие, здоровье и так далее. В общем, ты показываешь разницу, а и молодежь, которая этого не понимает, я вот читаю <соспорщик> пропаганда здорового образа жизни, самые прикольные, а, эти, я бы так сказал, окна роста, как у Маяковского, да фотки, а, плакаты были связаны с этим «Курить на это просто нет времени». Помнишь, да, вот да. самый лучший плакат, который, я считаю, был там, ну, были официальные плакаты, там какие-то на лыжах, «Курить на это просто нет времени», какие-то еще там, и мужик такой вот, расхристанный, у него такая белая дорожка, он занюхивает, и написано «Курить», «Да на это просто нет времени». Вот так. Пропаганда здорового образа жизни. Вот это нормально. Слава, твои отношение к Кудрину. Ну, я же недаром наз называл а, тандем Кудрин и Путин Пудрин. <свят> если вы помните. То есть Пудрин. такой, Вот это такой коллективный. Путин и Кудрин достаточно... Ну, что, значит, близки, конечно, и они взаимодействуют. И это, в общем-то, две стороны одной медали. Как я могу относиться? Негативно отношусь, безусловно. То есть, когда я увидел там на Болотной, как вышел, или там где он там на Сахарова вышел на трибуну «Кудрин», и там что-то говорил, и люди это слушали, и, и какие-то там ему аплодировали, там, вот, вот она оппозиция, ну, я не рассматриваю таких, как Кудрин в виде оппозиции. То есть, если он хочет быть оппозицией, он это как-то должен право заслужить. Да? Он не хочет, кстати, быть оппозицией, он хочет, чтобы ему что-то дали опять, там, вице премьерский пост или еще что-то. Так, Сереж, ты что? Нет, тут за забавная фраза просто. Так вот, Мальцев, прочитай срочно в мейли, там война в, в, в Сирию пошла. Война в Сирии вообще больше трех лет идет. А по некоторым данным больше двух тысяч. Да, по некоторым данным больше двух тысяч, так что. Турция, Турция в Сирию пошла. Ну, да, мы говорили. губернатор тверской области назовет улицу фиделя кастро в твери улица фиделя кастро в твери очень хорошо а волгоградский стадион к чемпионату мира хотят назвать фидель арена кстати же очень мне кажется звучит Фиделя. -Арена. арена хорошо Ну вообще конечно вот я говорю они все могут обосрать у них Талант такой, все превращать в дерьмо. Сейчас они возьмутся увековечивать Фиделя, и, и то, тоже ими его тут размажут и смешают. Хотя, вот я говорю, в России, особенно взрослое поколение, достаточно уважительно к нему относятся. Путин, пишет, и Лукашенко не едут. Ну, Путин понятно, почему не едет, потому на похороны Фидель, потому что мы говорили, э -э -э -э -э, Трамп высказался негативно, а Вова не хочет, в общем-то, как-то с ним в разборке вступать. То есть он должен аккуратно целовать его в попу, таким образом, чтобы ВАТА, а вот это местная, она ну, это не замечала и говорила, видите, он там даже Трампом рулит, он даже там им управляет. Трамп достаточно импульсивный такой человек, может послать подальше, и Вове придется пойти подальше, а он не хочет, понимаешь, потому что, ну, если его пошлют подальше, а он скажет, не, давай, ты меня там не будешь посылать подальше, я буду хороший, то Вата это тяжело воспримет, хотя я не понимаю, почему она не, не, тяжело не воспринимает, когда его Эрдоган посылает подальше, а он говорит, ну, слышь, а, а можно мы, мы там... Можно ты, ты извинишься вроде? Сделаем вид, что ты извинился. Наши спины так. такая ты... тишина. Да, ты Да, мы ее все глубоко почувствовали. Так. Полицейские умножаются Ну, в основном, видишь, нам что-то пролепо пишут. Да. Про дерьмо. Ну, про дерьмо всегда пишут. Пролепо и дерьмо. Дерьмо и алепо. Моторолу тоже увековечили, блин. Да, я говорю, я, конечно, тоже вот предлагаю памятник такой, такой, телефон Моторолла представляешь, вот это вот увековечивали улицы имени Моторолла. Да, как по, по Волге, я уже рассказывал, ходил пароход колесный. Причем уникально совершенно, то есть вот у нее чрево такое, он пустой, там, наверное, с трехэтажный, с трехэтажный дом, наверное, высота, и там все вот эти вот механизмы такие, туда дверь открываешь, оказываешься на маленьком балкончике, видишь какие-то гигантские механизмы, это совершенно потрясающая вещь это вот колесные пароходы. И два последних, один назывался «Спартак», а другой «Память товарища Азина», вот он до 92 -го года по Волге ходил. Память товарища Азина. А вот. теперь по легендарной, коррупционной, по легендарной коррупционной сказке он теперь плавает по Темзе. Да, ну когда их забирали с Волги, Спартак и память товарища Азина, сказали, что их забирают англичане, они их починят, сделают роскошными, значит, плавучими там отелями, один будет плавать по Темзе, а другой по Волге. Ну, где они плавают, я не знаю, но на Волге их точно нет. Да... Вот такие. Слава, ты не понял, Эрдоган один час назад в Сирию полез. А это. Я говорю, это для нас не новость. Мы же понимали. И вот посмотрите, эфиры, наверное, полуторалетней давности, где я говорю, что Эрдоган вынужден будет по-любому полезть в Сирию. У него нет друг, другого выхода. Поэтому, в общем-то. Это логично. Если бы у вас сейчас была возможность провести телефонные переговоры с Асадом, что бы вы ему сказали? Не знаю, я бы, может быть, даже и не стал с ним разговаривать. Очень сложный какой-то... Вот, с одной стороны, мне его жалко, я... Он... Вот... Назвал я, помнишь, мы сейчас вот ехали в машине, я сказал, что, наверное, все-таки я как-то неправильно назвал Асада, в том плане, что назвал ничтожным офтальмологом. Я не имел в виду ничтожный по отношению к такой профессии. Я очень уважаю людей, которые лечат глаза, я считаю, что это одна из самых величайших врачебных специальностей, офтальмологи, да, а ничтожным в смысле его диктаторство, понимаешь, ну ничтожный диктатор. Ну, представляешь, человеку от Бога дано было заниматься ну, и от родителей, от его там, медицины, людям зрение восстанавливать. Он стал диктатором и не принимает участие в массовом убийстве в своей же стране. Ну, это я, я не знаю, что тут у него был выход, он этим выходом не воспользовался, а сейчас что? Его никто не спасет, и я не поп. И там не священник, там его, так сказать, веры, который может ему отпустить грехи. Но тут у него нет никакого выхода, кроме одного. То есть, как бы, сваливать оттуда, прекратить все это дело. У него, у него единственный выход, и, в общем-то, и до этого было, и сейчас просто собрать манатки и свалить. Я понимаю, что если бы он свалил раньше, было бы гораздо лучше. То есть к его народу было бы меньше претензий. А сейчас он все равно улетит, и что будет с его народом, я не знаю. Тем более он малочисленный. Просто могут там всех уничтожить. Так. Ганди писал письмо Гитлеру. И че? С того, да. И Толстому писал письмо, И, в общем-то, очень интересно почитать переписку. Ганди в -то, с кем бы это ни было от того, что кто-то кому-то писал письма нет, имеется в виду, что не стал бы разговаривать да нет, потому что, вот представьте ну, ну что можно сказать Асаду можно было сказать, давай ты вали, уходи, но мы же понимаем, что если он сейчас свалит и уйдет, его народ вырежут до последнего человека, то есть уже так накосячил вы же понимаете, что происходит? И то есть посоветовать сказать: слышь, ты вали, а, а своих брось и, и хер с ними. Да? Ну, не, поэтому можно, конечно, включить там дурака, что ты ничего не понимаешь, сказать, вот там, про миролюбие, что надо там и уйти, уже все, уже потихо и не удастся уйти. Это же уже все понимают. Поэтому что тут говорить? Как можно предложить кому-то. Ну да, он там совершал какие-то негативные поступки, как можно ему предлагать сейчас предать свой народ, уже все. То есть тот путь, когда можно было вот, свернуть куда-то, он уже пройден, этим путем придется ему идти до конца, и, и в любом случае это проигрыш, в любом случае проигрыш. Поздно Мы... пить боржами. Да, поздно, да. Почему ничего не говорите про гражданство И РФ депортацию россиян в семнадцатом году? Ну что вы башке, куда нас будут депортировать в семнадцатом году, вы мне скажите? В СССР. В СССР депортировать нас будут? Я что-то так не понял. Какой катапульт! Это вы улетел куда-то. В СССР. В СССР. Я так и не понял, я же тогда предложил, вот столько мне народу писало, что я ничего не знаю, ничего не понимаю. Я говорю, объясните мне, где получить паспорт Советского Союза. Я откажусь от гражданства России, стану гражданином Советского Союза и меня первого, э, значит, января 2017 года депортируют в СССР. Я готов на этот эксперимент, давайте. насчет мне никто не говорит, где получить паспорт Советского Союза. Нет, в принципе, я понимаю, что как бы купить самонаборную печать и можно сделать паспорт, там, я не знаю, племени Тумба-Юмба, но... Да у многих советские конечно, паспорта. Конечно, да. Не, но он же является официальным документом, его же никто не упразднил. Да у меня есть и советский паспорт, и мне еще и российский принесли. Я же даже не помню, как я вроде не ходил его получать, мне принесли с кальна. Ящик кинули. Слова, откуда черпаешь энергию? Ну, слава богу, не из этой будки электрической, в которую мы сегодня чуть не заехали. Не знаю. Озбудется ли пророчество из фильма «Охота за Красным Октябрем», когда Путин подавился чаем? Ну, вполне допускаем, в общем-то, сюжет классический. Путин он ведь... Нет, он не подскользнулся, да? Что, помнишь там что стало с Путиным? Он ведь не подскользнулся. Говорит, его убили? Какой ужас, моряки могут восстать, если узнают, надо вернуться. Что, заканчивать, наверное, нужно? Да. Спасибо, что вы нас смотрите. Да, спасибо. Напоминаем о том, что... У нас есть сайт с программой, в общем-то, 5.11.17, да, так она у нас пока и называется, под кодовым названием программа 5.11. И, в общем-то, есть реквизиты в описании под видео, где вы можете оставлять, в общем свои пожертвования на нашу деятельность. Поэтому спасибо всем, кто нас, в общем-то, так или иначе поддерживает, и даже банальный какой-то лайк, репост, подписка на YouTube приносит, в общем-то, нам дополнительных очков, скажем так, всем нам. Спасибо. Да, 330 дней, 339 дней осталось до новой исторической эпохи. Поздравляем, Кирилл, с 33-м градусом посвящения, да, ну и нам, нам всем не хворать. До свидания. До свидания.